Всем привет, с вами Наталья Дурнева. Сегодня хочу показать вам, как установить и русифицировать программу Telegram на Андроиде. Для этого нам нужно пройти в Play Market, для того, чтобы ее скачать. Здесь пишем в поиске Telegram. Вот она сразу подсвечивается, Telegram. начинаем ее устанавливать принимаем условия сейчас программка скачается она довольно таки немного весит ска скачивается быстро точно так же и быстро устанавливается программа удобная мне она очень нравится почему мне она нравится это потому что допустим когда создаешь чат да, добавляешь в него участников и, ну, кто-то из участников, допустим, нужно кого-то удалить из чата, там ошибочно, допустим, добавили, да, человека в чат. В таком случае просто нажимаешь а, прямо в чате на человека, и там будет возможность удалить, допустим, его из этого чата, да, и удалить все его сообщения, это первый момент. Второй момент, там можно, как в WhatsApp, диктовать сообщения на микрофон, да, надиктовывать, что очень удобно для общения, допустим, с коллегами, ну и также с друзьями, с родными, да, с близкими. Бесплатная программа. Можно пересылать файлы, допустим, себе, пересылать файл из чатов, тоже мне это прям очень нравится. То есть в чате просто копируем, нажимаем на сообщение, да? И нажимаем переслать. Выбираем, кому переслать. Либо в другой чат, либо э, себе пересылаем. Вот что-то оно у меня прям долго качается. Видимо, что-то с трафиком или с чем-то, я не знаю. Что оно долго скачивается. быстро У меня такой маленький вес прям быстренько летит вот чем еще удобно, допустим здесь можно создавать группы да, в которых находится 5000 участников это я считаю прям очень здорово когда такое количество человек можно без проблем без зависания всякого рода да, может тусоваться в одном чате это классно вот чем еще плюсы это то, что, допустим, все файлы, да, то, что в Телеграме находится, если в WhatsApp, допустим, тебе скинули картинку, и она у тебя тут же на телефоне осталась, то есть занимает память телефона, то, допустим, в Телеграме такого вовсе нет. А здесь это удобно, что у Телеграм своя память, то есть -то картинки, да, из Телеграма не переходят к нам в телефон или в компьютер. ну пока мы сами не сохраним эту картинку. Все, вроде бы дождались. Началась установка уже. Приложение скачалось. Идет установка. Надеюсь, установка будет поскорее. С результаты, чем со скачиванием. Интересно, долго еще будет устанавливаться? Все, здорово. Так, открываем приложение. Сейчас нам нужно пройти регистрацию да, в, в этом приложении. То есть для тех, кто впервые, либо же войти в аккаунт, в свой аккаунт для тех, кто уже зарегистрирован. Да? В любом случае нажимаем старт и вводим номер телефона, на который мы регистрируемся. Так, подтверждаем на галочку. Сейчас мы ждем код. Код активации. должен подойти уже. У меня обычно код вводится сам сразу. То есть как пришла смс, -ка, и допустим сразу раз код введен на что-то долго. Да. код пришел как видите он сам велся. сейчас нам нужно видите все все названия да, у нас на английском языке нам нужно через поиск Набрать телеробот. Найти телеробота. Это робот Антон, на самом деле, которого вы сейчас видите на экранах. Но нам нужно написать. Телеробот. Вот так выглядит, да, робот Антон. И здесь у него мы уже запрашиваем. Пишем мы вот такое, такую фразу локал андроид угу. так вставили удалили лишнее и отправляем все он нам сразу же пришл, прислал ф, файл русификации Мы нажимаем на эту стрелочку чтобы скачать Дальше на три точечки. И вот это Apple, apple lo, локализация, до да, файл. А здесь выбираем наш язык, который нам нужен. В моем случае это русский язык. Все, отсюда можно выходить. И мы видим, что у нас Telegram стал весь на русском языке. Здесь можно создавать теперь новые группы, секретные чаты. Создать канал, да, допустим, там по обучению какой-то канал, либо подругой какой-то информации, на котором вы будете распространять, скажем, в группах, да, ссылку в каких-то на свой канал с информацией. Ну и также произвести там различного рода настройки. Вот. Если у вас остались какие-то вопросы по а, тому, как русифицировать Телеграм, как его установить, допустим, на компьютер или на ноутбук, потому что на эти устройства тоже можно устанавливать программы Telegram Messenger, да? И я буду рада на них ответить, на ваши вопросы, если вы мне их напишите в комментариях. Ну а вам всего доброго, спасибо за просмотр. Надеюсь, я смогла вам чем-то помочь.